Макса Тауэр, вперед. Бакуган в бой. Бакуган на поле. Уровень G, G силы 100. И карта в рот открыть. Так-так-так-так. Ага, Бакуган не сработал, Но уже плюсик 245 G силы. Ну что ж, получай. А-а-ю 630. Ну, половину. Драгу, давай. Окей. Дэн, Бакуган в бой. Драгон, на поле. Блин, это что, моя карта? Минус? Блин, куда я кинул? Блин, не надо. Прошу, не надо. Блин, минус карта, да, это она. А я сам не ожидал. Ладно, Драгон, ты сегодня устал. Как-то маловато. Он сильный соперник. Чем я думал? Ладно, ладно. А, это его карта была. Вот нашу карта. Ладно, берет, Бакуган Бакуган в бой. Бакуган на поле. Ну, как-то так. Ладно, давай минусом Ага, ладно, у тебя драгоноид. Так что... Это кто такой еще? Тихо, тихо. 220, блин, блин. Ладно, все, не сдаемся. Тавар, бой. Бакуган, бой. Бакуган на поле. Бакуган я, блин. Бонус команды. Ну да, после этой игры каждой игры дают ему бонус. Да, он выиграл меня. Блин, хорошо тебе запомни Аю -а уровень. Где шестой уровень? Ладно, подождем. Блин, поверю, как так может обогонять нас. драгу прояснить почему ты ошибку сделал? Извини, Дэн. Так, смотрите-ка. Вбрать Бакугир. Что это Бакугир? А, -а, а найдите части Бакугира для Бакуган в списке. Нажимаем. охо сколько тут надписи? Пайрукион. Драгоноиду. 20 ксили. Выбрать, нажмите кнопку выбрать, чтобы снарядителем. Им Бакуганы. Получите преимущество в бою. Увеличивается всего своего Бакугана. Вау. Дайте своему Бакугану преимущество от Бакугана другого. правцы Повышение шанса раскрутить вашего вам Бакугана. Ух ты. Увеличивает эффект вашего Бакугана и уменьшает эффект Бакугана противникам. Класс. Нажимаем. Ну что ж, дорогой. Ты стал сильнее. Спасибо большое за подсказку. Ну что ж, давай с ним сразимся. Давай, матч реванш, а А-а-ю, я эти вызываю на бои. Хм, давай посмотрим, что способен Диан. Или Макс Риск. Поле игры открыть. Ну что ж, давай-ка. Так, куда мне, куда мне кинуть? Вот сюда. Карта воротом на поле. Плохая карта ворот должна быть где-то вот эм, здесь. Бакуганы в бой. Максотавр в бой. Так...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 давай, давай, давай тащи тащи тащи блин ну как ты мог ⁇ ты у нас бой. бакуга на поле ха ты не открылся ты закрылся там ну что ж ты промазнул, чувака ну что ж давай-ка так все нормально же силы минус тебя ха это мало ой-ой-ой так скоро будет уже третий раунд и да это раунд вроде бы когда Трибл Буган именно на поле будет, тогда могут они придавать нам силу. И она улечит реально мощность. с одного удара. И все это не Ну что ж, как получается? Она поможет мне. Вот, серия 2, он точно. Вот почему. Когда будет серия 3, тогда у нас будет нереально бонус. Нужно очень много класса, чтобы этот чувак не умер у нас. Так, он тоже, конечно, может. Ну что ж, получил.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 да, маловато. Так, пока что сином карта. Способности активируется Бакупорт. Что это такое? Ха, драго, такой Кларс. Вот это мощно. Это реально мощность. 732 от силы. Тысячу опытов. Уровень 6 но Бакуган... Нет, седьмой уровень, я помню. Открыто новостфаккам. Массатал. ой, это, кстати, чувак. Я помню его. Давайте посмотрим. Э -э, следующие схватка нажимаем. Вроде бы. Угу. Нет, ход, схватки нажимаем. Так, так, так, он отбойник. Отбойник, значит, умеет карты. Э -э, очень хороший, Да, это он. Так, так, так. Может кого-то взять взамен. Ну, у нас уже нету. дорогу все забрал. Будем пайрусами для приличия. Угу. Вам тут не сила. Вам тут ловкость и скорость, я так думаю. Ну что ж, массату привет. О, привет, Ден. Кузов. Ну, давай, давай. 160 силы, Это нереально мощным Так, я могу сюда кинуть по прямой. Врах муж. То хаукор. 300 же силы. Как так? Активация Бакугира. Чтобы вы... высвободить мощь, выберите Бакугана. Гира. Бакуган должен раскрыться на энергетическом Бакугире. Ясно. Ой, эй, эй, эй блин. Он упал. Смотрите, он упал. <реклево> Есть. У нас с Бакуганом с тот же силы, мы такие слабые. Ну и ладно. Ждем драгу. Он там затащит. Блин, брак драгу. Блин, блин, блин. Бакуган бой. Бакуган на поле. Ха! Получай. у драгу. Ух ты, 150 там. Получай. А-а-ю. Неплохо, да, неплохо. Уровень силы 75-65. нас больше. Драгу, ты последний бой. Давайте, это последний бой. Бакуган в бой. Драгуа! ой ой На поле. На поле. Файстеры, как там тебя? Поле игры открыто, как мы уже это сказали. Гортион. Минус. Пайрус, Я выиграл на 25. А, блин, еще продолжение. 10% у него осталось. Врунь силы 10%. Ладно, это последний Бакуган. Не подведем Бакуган в бой. Блин, да блин, меня лагает или что это? Не, не, нет. Ай- ⁇ -мо ⁇ проиграл. И его карта ворота унизит. Как думаете, спасет наш мир? Или же нет, да, конечно нет. Мы проиграли. Блин, ты сильный, ау -ю. Блин, ну как так? Ладно. Уровень 7, восьмой. Вы это видите? Сэндоус Пайрус. Бакуя нашел новый. Отлично, он заменит меня. Скорость э, с Words. Это значит для Вентуса. Хауса. Да, хаос. Наверняка. Ямки. Уровень 3 Да подождите, хочу и матч реванш с ним.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 может быть там больше 75 процентов я там друзья еще тут я свое все время с этим каналом в этом 90 процентов так остальное потом сходите на любой ролик друзьям там уже битва да ставьте лайки там также пишите комментариях в принципе и тут читайте дискорд тикток лайк канал facebook контакты все в этом духе приятным просмотром ой приятным просмотром так, ну что там как-то медленно слушайте. Я уже прорекламировался быстрее на 2х. О, пошло дело. А, теперь без звука. А Я-то думал, а ч ⁇ у них тут звука у меня то А, ты вот зачем? понял. Третья волна, я понял уже. Ниже. чувство что это шахматы ну, ну или шашки а пиши комментариях точно или нет только не налево блин 3 на 3 а сейчас будет 1 на 3 И 1 3. 1 Вот так вот нужно. Ясно. Три волны это максимум. Окей. Okay. На уровень красава. Ты стал сильнее так мы еще получаем артефакты в принципе логично бой так вижу красных многовато а, синий есть Синя, один, держись там красный ага серый окей да все пуки так он нужен красный там еще один но ну, думаю ладно они а еще по скорости Не одинаково нормально так, ну, в принципе, вы можете сами пока что, а потом я уже присоединяться Я же вижу, что будет тяжелее. Так, вот. так, это наш. Давайте, минус одна волна. А да. Я стихию, блин, 0. Зачем? Ну, ты мог, ну, ладно. Как-то подрегенерировать. Ну, в принципе, ладно. Все живы пока что. Ну как, в принципе, жив. Сейчас я буду регенерировать. И все это запускать. Так, не трое карай, блин. Блин. Вот, блин. И камечу мячи в кау. Двух. Немножко так, не так сильно хочется. Давай, на пощечине на блин Давай, тела укусать Вот еще слабить Слабительное, то ты достал, на тебе, блин, кровожадный. На. на. на. на. на. Если карай убью, то я не знаю, тут ты сможешь изменить ее. Но по -э -э -э техникам. А черепашки не можно, 4, а тут пятерка, слушайте. Вот, видите, тут 4. А, -а, -а я понял. Ух ты, ⁇ -мо -а. ⁇ По-моему, это слабак. Нужно слабака убрать сначала. А, -а, -а, -а, а. Блин, конечно, делать дрянь но уже поделать. Рискуем. Отлично. Защита упала у него. Мимо. А так? Крайне. блин, офигенно, офигенно просто. Я еще промахиваюсь, отличная идея вообще. Проиграем. Ну чувствую, что да, друзья. Что-то как-то мы не сильно стали. Лео, давай. 1 бам. Минус один. А, минус один. Блин. Три на два нечестно, конечно. Держись. А. Робот один остался. Один против троих. Там не сможешь выиграть постараться но ну, не знаю Кто то что клажут ну уже проигрыш конечно офигенно если сейчас они прокачаны копаться О, тут нормально хоть вперед лучше буду солнда, а то еще проиграют, а не сэкономит энергии и силу, то проиграет. Держись, делать дрянь, не знаю. На косачек. Крысовой, крыс на поле, багуан вой. Смотрели, смотрели багуан фанхаб. Я там снимал ролики. Это не моя игра, официальная не моя. Но зато чья-то, но она офигенная. Так, рывающий удар. Что это такое? Офигеть! Его нужно было убивать сразу. Да не было бы шанса, друзья. А доктор Смит достался. Давай, чувак. Лев, сюда, бегом! Блин, черт! Это твою же магнитолу. Лев, черт! Да вот видишь его на. Че после? А, два на доман твою махнету я двигаю давью его бам поставчик надеюсь затащил как забы не ты то бы не я никто как никто о один справился друзья такое может тоже быть как я понимаю так вот а то не я то не пойду шаг назад никогда задание ну, отбрать ну, что пойдем куда-то еще козачка сюда нельзя сюда тоже пройти как 3 на три вообще-то идем приключения там говорят тоже закончится а, нет как это обычный нью-йорк я помню я помню там всегда сложнее будет отъеду деду справились отлично вот здесь стоит не до конца о, о. последний на да, вроде таки тоже 31 36, 36. это тут сложно так тут вообще есть поддавайка зачем поддаваться так красным да ладно уже справимся мы ну, думаю у нас есть шансы берет любимые гантики мы справимся справимся Окей. Okay. Карай, значит, смотрим. Ну, ну да, потом. Там он работает сильнее, поэтому как-то так -то. сэкономим. А, -а, -а блин. А, -а, а, нет. все, на. -а -а. Лично. Блин, кого-то вы реально не можете увидеть. Нейтральный. О нет, на. -а -а -а. Стрелка, стрелка, войду, стрелялка на боле. Ну, в принципе, еще еще Ну конечно плохо, нужно лево лечить. А -а -а, лево, скорее. на а, Так слабость, так и победить вот ну, а тут можно и использовать такую технику Кораль. техника рассеяния ну прикольно кстати вышло техника удвоения там потом будет просто босс поэтому логично что сразу сюда нужно красавчик Хе. умнее мы чем вы думаете офигеть были нужно было сразу экономить а Лео, держись! Удар рыжие лапы! На! Прикольно, великолепный слой! Лео! Дикатичь-пачи по умражать! Добивающий Истребитель! Блин, он стреляет. Ну ладно! Ну что, пятеро на одного, в принципе. Можно и победить. Так, а мусорки нет и прочее. Оно а ну, вылазло там. Вот, с По-моему, ХП он тоже, но не с ним нормальный. Давайте все его сосностью заблокировано. Я буду... Кусачек еще Слава, знаю. Перво не может всех атаковать. не нет, у нас еще четыре попытки, четыре удара у нас. Блин, твою ж а, -а, а и музыка такая красивая, на -а -а -а. красавчик защитаю. Да, -а -а, залива Почему такая музыка? Ну, ну, ну, вечная я слушаю, блин. Если был бы я разработчик, я что-то бы извинил как всегда разработчик должны работать они поработали потом э, на пляж там на отпуск надолго нет не ну если там достаточно денег то в принципе да но это значит что что работа создание разработчикам вас ну хоть как-то на игре конечно 5 лет поэтому она имеет право отдохнуть я так буду, то я тоже буду отдыхать, но я буду больше вот у нас все окей, офигенно. Ох, ты на спасение испытанием. У нас чего-то открыто, реально. Так, ну что, вот еще одну кадочку. Это реально кайфово стало. Так, да. а что а дальше, друзья? А то снимусь снова. Так я ж. А, а, чё, нас? а все звезды взять. О а чем дело? Давай тогда обратно вернемся на последнем, всех будем брать спасать. А тут десятки, что офигенно. Мы сам сильных взяли, чтобы потом сила была. А мы вернулись. А к чему там мы там забрать там эти вот звезды, чтобы все не умирали. Рафа, Рафаэль, наш лео вообще там. А можно в этом? Кстати, в ТикТок канале я там публиковал ухода персонажем. Посмотрим, как вы угадаете Рафа и я не могу сказать, чтобы все знали. Рапел, ну ладно, расскажу. Рап, Донателло, Майки, Сплинтер, Лео, ну все сказал. Там. Да. Нынешняя сырская атака. Прикольная сырская атака. Тут плюс минус где-то. Тут ударов краба. Крабика любите Пиши в комментариях. Слушайте, какой будет тема. Слушайте, крабику. Ну, ну, ну, в принципе, там.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 На, блин, достали меня уже за креатию буду грабать. Ну, реально перебор с, с жизнью ну, Хоть одна воргли. Ду, забрал. Блин. А ты нас, блядь, капитан, его воргли, да? Супост капитан, блин, а? миллионка будет, вот, ну чувствую. Ага, перебор. Сорок, давай, блин. Сначала у него было 30, 20, а потом бакс 80. Вообще-то, как я понимаю, это полная война. Сейчас только вот вытянуть надо. Ну. Ах, блин, вот черт, а! Всё, мне это достало мне туда стало. Так и пройти? Нет, ты не пройдешь. В смысле у нас новые правила? Та-да, заколебываем, блин, правила. Нас подавали хпшки и новый король хочет принести, давать, при Наш капитан Нет, ему никогда Тогда победи нас Тогда войдешь, поговоришь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 минус второй минус третий а я четвертый а, хотя блин, это инструкция не там сражайся со мной давай давай давай блин я рублю за захудар блин нужно сделать раньше четыре что блин давай давай сразимся давай блин выходи на ринг Все, достал отстань. Так, король, что на нас напали, меня нашу колонию разбили, меня как-то неврядным образом спасли. Ты знаешь, у нас новые правила вошли. Я стал еще сильнее. Да я уже на раз слышал сто раз. Нет, отлешь меня хоть одного из нас. Да, хоть одного из нас получишь монеты. Ну, типа Вот что-то дают, кстати, после смерти. 3, 4, 5, В принципе... Ну, остались сильные, да, так сильные. вы, ой, ой ой сейчас тебя может. Знаете, их там перебор нам. Ну и что-то слабак или что? Такой слабак. Я потом даже вазовый. Давай. Вот, все. вот Начнется, кстати, вот этот перебор с этими ударами. Надеем вы нормально. Фу, побеждать вас и для меня честь. Давай хоть с тобой. Давай, выходи. На ринг. Потом посмотрим на карту, что изменилось. блин, Что тут, блин, наделали. Вот тебе скажу, блин, у меня с собой. Уходи, уходи с ринга. Тихо-тихо-тихо. Ну какого черта, блин, ну я ж был сильным помните потом они правила добавляются изменяются господи блин все в тюрьму его В смысле? какую тюрьму вы ч в тюрьму его тогда захватит вы ч делаете нет только не пройдет в тюрьму колонию какую колонию а у вас нет тюрьмы между прочим есть нет только не думайте про это нет не надо так делать нет, блин, за что? Не отправляйте. Забираем все вещи. Хэммор шурой. Тихо, тихо, подождите. А дай на только там всякое такое. А сейчас стоим, ну и Какое, блин, какое жмем и выкинь? Нет, подождите. Ой, подожди, что вы делаете? Забираем. Он нас достал уже. Э -э -э -э, вы что, блин, делаете? Карта хэ, остается хэ, остается это все. Так, это выкинем. Это тебе уже больше не понадобится, яблочко. Ну, хай есть. Дадим там пару ед... еды. Завяжем тебе. Подождите, что вы делаете? Нет. Нет. Нет. Отправляем его. Завяжем. Блин, не выкидывайте. оказался очень слаб. Может быть, давай его прям на остров, а то как-то тут некрасиво, что мы был. Ладно, отправляем его на остров. Отправляйте меня на остров. Да, вот тоже интересно. Но сейчас уже день, потом типа, прошло все такое вот. куда его при выкинуть так где-то завязали да? сначала меня завязали да типа то, точнее что -то сделали такого потом этот чувачок снова не взял и завязал Правильно. Мне нужно быть в если по-моему, работать. Пробую. Упал, красавчик. Тут мне ничего надо. А, стрелы нету. Закончили стрелы. Сколько лет, сколько семь, где а. повыше? Где король? А как это так? Я стал очень сильным. То есть меня уже нельзя убивать. А, буены. То есть, если я буду падать, вообще не буду удара. Ага, Потому что невесомость, да? Падаешь и никакой удар. Класс. Или как так? Не, я защита, не так а как не найти босса вырубить его все Говорят, что тут остался бойся. босс один -а -а 1 один последний Далее мило у нас остается спокойно. Спокойно. Я еще не вас, а главное. Я уже не знаю, вас можно долечить. Вот. Это я ломал. Где он, король? Наконец-то вы его искать. Да, начинаю может карту мне сказать сделайте очень прикольно тихо тихо тихо тихо -тих. это уже не круто блин нет не выкидывайте меня у меня уже я уже устал выкидываться больше ударов давай блин вырубай блин всех задрали сколько, блин, у нас еще одна команда менялась. Жгите, жгите, блин. Нет, не выкидывайте. Это прямо игрока. Это выкинь, игрока. Тихо-тихо-тихо спокойно. А, нет, это а полночка.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 Давай. Какие-то вы опасные стали. Наверное, вся огненная мощь, их нет. Потом они будут проигрывать нам будут вообще на шупарные Как я обычно выбираю. Он говорит, ну ты читер, он такой, нет, посмотри старую серию, как я страдал, А где король? Вы остались последним, что король из... убежал, да? Что это такое? А, вот и где. Все же появился, все же король. Или как там у ну, этот вот? Главный шик командующий. Главнокомандующий. Играли когда-нибудь стратегию? Ой, чё вы стали? Блин. Победа. Все, наконец-то возвращайся домой. Встал у меня это все от Все. Город. Защищенный. Раненый. А, без стрел. Не хватит уже, я уже устал следующей серии, продолжим завтра, когда будет сейчас ну, скучно. Да я уже ничего не боюсь. я могу даже их попробовать, порубать снова, Они меня достали, честно. Я пойду на нечего бояться пошли встретимся я прям все изучил а теперь я стану еще, еще. нет я его не буду вырвать я подскажу что я стану новым королем новым <Brush> принцем в общем то пека я становлюсь королем в смысле как ты король станешь ты, ты... вау вау ты задолбал ты нас щитил ты берем мировую войну если бы не ты то никто ну вот все пошел я рассказывать Ра, моя долина. Король тут, наконец-то. Удар умеет. Ну ладно. Mm. Так. Ну. Хорошо. В общем, там нас уже Двое. Так, он должен давать приказы, давать хороший меч уже. Вам что, должны мы становиться сильнее. А можно приказ? Что ты хочешь, молодой человек? Я уже хочу выходить на новый ранг. Доработки, как говорится. да? Держи, это мой подарок, то что ты убил его. Реально, это крутой меч. У него, конечно, поломан нормально. В общем-то, лежит твой доспехи. Вы такие щедрые. Слышь, блин, он мало косос. Слышь, блин, я тебе типа, потом тебя с дуэль буду сражаться. Там он сопляк никто. Там он хороший провел себя воин. Я очень ему благодарен. Если он будет продолжать дом в духе, то он станет наисильным воином, которых я еще никогда не видел тебе. Я... Зря ты не видел. Вот, вот ну и что, я понял, я, я, я крутой. <связываю> Ура, мне, мне дали что-то ценное. Дали пару щитов, обратно все отдали. за что я побил его, да? Друзья, мне вернули... А почему нельзя щит? Обыкновенный щит. О, мне на дали. А. Ну ладно, кролику взойдёт. сказать так на это меч бесконечно то есть мне нужно убрать да и что если его к сходил Окей. блин ночь что чуваки я всех в вас вырубил в смысле кстати у нас уже армия растет потому что врага каждый день растет и, соответственно мы тоже растем хорошо 25 еще не не это потому что вы стоите здесь, вот почему растет у нас. 25. Потому что вы стражи, вы сильнее. Дождь. дождь, темно. Ну, в общем там. Ура! Сегодня хватит снимать, вау, время идёт. Так, а сколько у нас тут? Спасибо. Лошадку хотелось конечно пока сколько там что кстати, блин может подешевле я его найти. А давайте создадим одному белого горожанина, почему бы не это да не ваш как его зовут, главное чтобы он был бродил как угодно. 25 конечно, чтобы он далеко так давал. Конечно, не жалко, да? Не мало жалко, это а что Ну, в принципе, хочешь что вот там. Спасибо. Пишите комментарии, что мне добавить. Чуть-чуть не хватает. О, чувак, сука там. А, -а, а блин. Ладно. Давай, спасибо. Я хочу уже коня, блин, призвать. Это пешком скучно ходить. Может э -э, договориться с ним завтра? Вот реально, он такой добрый человек, ко мне относился. Рыцарь. Как там зовут? Я зову... Месик его можно звать. Хочу с ним. Хочу с ним э -э договориться про ян все такое так вот что дойти кстати а коня найти да вот если можно с одного удара ну давай как какого будем... ну, там, как говорить с ним кстати как там переплыли ну, вот так вот. блин лошади везде у кого-то так ладно возьму одного эй Сюда. а кстати а вы любите семена тихо тихо тихо тихо тихо Ждем, когда он успокоится, когда скажет ты мой лорд, ты мой повелитель, пожалуйста. Прошу тебя нужен такой, как ты, кунь. Весок, как тон, отлично. Поворот. я Эти покормил. О! Куры? Сып, сып, сып, сып, сып. Так, окей, друзья, я нашел кури То есть, если договориться с кем-то о там, и все будет классно Ура, мне конь добавился, ура Вроде я стал еще быстрее Так, окей, конь Я не знаю, а завтра ты будешь? Ну, так, чтобы там хоть был Кстати, я не буду, я не знаю, что будет происходить Так, еще подработаю, чтобы заработать деньги А то тебе обеспечить не смогу Так, ну, ну развивается у нас экономика, тут воют мы вообще, мы вообще не, что, стоим какие-то слабо у нас воины какие-то Ну да, я был сначала без мечом, как я понимаю, меч у меня был, но он бессмертный меч Бессмертный меч, чем такой, блин, раненый меч не бы каменный меч, хоть что-то Да там стоит он у другого чувака хорошие деньги, две копейки, блин. нормально, заработал, два алмаза за него постараться, в принципе, то Как вам мой понять? Да, да, ему нужно кормить, то, чтобы он там не умер. Будут покупать периодически каждый день ему там он, этого, как он, он... Я его. Купил. Кстати, хотел бы веревку купить. Спросить можно у него веревку купить? Потому что ну, бывает такой, коня приручил без веревки, ну, хоть куда-то его привязать что ли, чтобы он не ушел. Это бывает куда загнать его есть курять там что такое говорить не такая ночь сейчас просто гроза он ищет меня ну я правда, сейчас на работе работаю таким его способом хочу конечно быть считательным до да? чтение все такое книги не, ну я войну хочу вот хочу воину хочу быть ну за война блин мало платит экономика будет расти, когда будут воины нужны, вот тогда вот будут платить мне миллион, миллион алмазов. Вот по-любому платить, потому что не хватать будет воинов, потому что воины будут теряться. Посмотрим. Помилуй, заходи к нам. Кстати, сейчас дождь идет и, соответственно, должна расти это все. Если не будет расти, то пойдет с ним договариваться про то, что не растет, что нужно подумать. Окей, давай. Тут что то что что вода внизу а на реле внизу вообще-то мне уже хватит конч дам вот блин отлично так блин сейчас поговорю с ним Эм, пекарь Пека, смотри, я тут одного чувака нашел. В общем, коня хотел призвать, но... у тебя есть веревка для коня, просто как купил коня, постарался, просто хотим направить с ним войну в. Ух ты, хорошую можно. На борьбу? Окей, окей, я понял. У меня тоже был свой раньше конь. а у тебя спокойно раньше. Да, ты видел, как я бы его прикормил там. подожди, а как это веревка называется? Ой. Что ты а? Веревка. Кати на веревку кстати. А? Только береку стоит. Да, для тебя бесплатно, в смысле? Но хоть там один Вообще он щедрый, да, честно, он самый щедрый. даже держит. Можно? Ура! А куда его привязать можно там? Он ушел хоть? Эй! Не понял. Так. Мы с тобой договаривались. Куда ко мне? Но это хороший конь. Только можно его кормить.